Наш эфир продолжает встреча с Алексеем Орловым в его программе «Моя Америка». Алексей, добрый день. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, и уважаемые господа. Мы приходим в себя после супер-дупер-вторника. И поговорим сегодня о большевиках и меньшевиках в демократической партии. Ну, во-первых, нужно отдать должное сенатору-республиканцу Теду Крусу. Это благодаря ему в американский политический словарь прочно вошли два слова, которые знакомы с молодых лет каждому, кто учился в советской школе. В частности, знакомы мне с молодых ногтей. Эти два слова – большевик и меньшевик. В октябре 2015 года в ходе президентских дебатов республиканцев в студенческом центре университета Колорадо в городе Болдерс Круз сравнил своих однопартийцев, республиканцев, участников дебатов. Он сравнил их с дебатировавшими несколькими днями ранее демократами, претендентами в президенты. Вот что сказал сенатор Круз. У мужчин и женщин на этой сцене, то есть у республиканцев, больше идей, больше опыта, больше здравого смысла, чем у каждого участника дебатов демократов. Их дебаты были дебатами между большевиками и меньшевиками. В дебатах демократов, я напомню, участвовало пять человек. Не было, однако, сомнений, что, говоря о большевиках и меньшевиках, Круз имел в виду только Хиллари Клинтон и Берни Сандерса. В чем не важно, в ком из этой пары сенатор Круз видел большевика, в ком меньшевика, это не важно. Вот что важно. Ни один из соперников госпожи Клинтона и господина Сандерс не был ни большевиком, ни меньшевиком. Я напомню, кто были эти люди. Это был бывший губернатор Мэриленда Мартин О'Мейли, бывший губернатор Вирджинии и бывший министр военно-морских сил администрации Рональда Рейгана Джим Уэбб и бывший губернатор Род-Айленда и бывший сенатор Линкольн Чаффи. В теледебатах демократов 2015 года участвовали не только леваки, то есть не только большевики-меньшевики. Омели и Чафи это были демократы-центристы. Ну, а что касается уэба ну, если Уэб был министром военно-морских сил в администрации Рональда Рейгана, мы должны понимать, что он был консервативным демократом. Это было совсем недавно, дамы и господа, пять лет назад, совсем недавно. За последовавшие с той поры непродолжительное время, будем говорить, такое ничтожное время, с исторической точки зрения, но это песчинка в пустыне Сахары. Так вот, за это время демократическая партия совершила резкий поворот влево. Демократическая партия – это уже давным-давно не партия Гарри Трумана и Джона Кеннеди. Сегодня это даже не партия Билла Клинтона. И доказательства демократы, которые сражаются нынче за номинацию кандидатов на пост президента, причем я назову не только нынешних двух лидеров после вчерашнего супер вторника, то есть не только Байдена и Сандерса, я назову других. Вот кто эти все были люди, кроме Джо Байдена и Берни Сандерса. Элизабет Уоррен, да, сенатор из Массачусетса, Покахонтас, Эми Клобучар, арсенатор из Миннесоты, а также Пит Бутгиджи. Дамы и господа, я не буду запоминать, как правильно произносится его имя, потому что он не будет президентом. Окей, он тоже был участником гонки за право стать кандидатом Демократической партии. Ну, а в минувший вторник вчера ко всей этой кампании присоединился бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Мы знаем, его имени не было в бюллетенях для голосования в первых праймерисах и кокусах. Так вот, мы знаем с вами господин Мини-Майкл. Мини-Майкл, как назвал его Трамп. Он вчера вступил в гонку. Вчера. Сегодня он объявил что он в гонке участвовать уже не будет. Окей, Нью-Йорк Таймс написала, «Дон-Кихотовская компания миллиардера Блумберга завершилась». Допустим. Тем не менее, я буду говорить, говоря о большевиках и меньшевиках, о всей этой компании. Но мы с вами знаем Блумберг в недавнем прошлом республиканец. Он не был бы участником гонки демократов, если бы демократы не были охвачены ужасом в связи с возможной победой Сандерса в борьбе за номинацию кандидатов в президенты. Вот что говорили о Сандерсе весьма известные люди. Ну, например, конгрессмен из Южной Каролины Джен Клайбер. Он возглавляет в Палате представителей коалицию депутатов афроамериканцев. Он сказал о Сандерсе, его победа означает конец партии. Вот что сказал бывший мэр знакомого вам, дамы и господа, города Чикаго Рам Эммануэль. Я напомню, что в первые два года правления президента Барака Обамы мистер Эммануэль заведовал канцелярии Белого дома. Так вот он сказал об Сандерсе, его следует остановить. Вот еще одно мнение, мнение Джеймса Карвела. Джеймс Каррелл, один из архитекторов победы Билла Клинтона на президентских выборах в 92 году, так вот, он объявил во всеуслышание по телевидению, почему Сандерса необходимо остановить. Господин Карвелл сказал о Сандерсе, коммунист, обрати внимание, дамы и господа, это сказал не какой-то негодяй-республиканец, не какой-то негодяй сторонник Трампа, это сказал демократ коммунист и вот задача остановить коммуниста воздвигалась с самого начала возлагалась <coughs> на слепе Джо, Джо Байдена однако задолго до первых кокусов и первых праймеров многим стало ясно что бывший вице-президент задачи не справится сегодня нам это не ясно весьма справится но до супер вторника это было многим неясно, и поэтому на арену вышел миллиардер Блумберг, как бы заменить Джо Байдена, чтобы остановить коммуниста Сандерсона. Напомню, в 2001 году республиканец Блумберг победил на выборах мэра Нью-Йорка. Его поддержали 50% избирателей, в то время демократа Марка Грина поддержали 48% нью-йоркцев. Победитель господин Блумберг потратил на избирательную кампанию 75 миллионов долларов. Это 2001 год борьба за пост мэра Нью-Йорка. Он потратил в пять раз больше проигравшего Грина. И вот Грин сказал после поражения «Блумберг купил пост мэра». Окей, так вот, истеблишмент Демократической партии надеялся, что миллиарды помогут Блумбергу сначала остановить Сандерса. Мы знаем, что произошло с Блумбергом, ну а затем купить Белый дом. И вот таким образом Америка может быть спасена не только от социализма и коммунизма, который обещал построить Сандерс, но не менее важно, от Трампа. Однако победа Бенди Сандерса в борьбе за номинацию кандидата в президенты, его победа, ни в коем случае не означает конца демократической партии. Сегодня мы можем смело сказать, что Сандерс остается вместе с Байденом одним из претендентов на номинацию кандидата в президента демократической партии. Так вот, его победа, если он выиграет у Байдена, ни в коем случае не будет означать конца демократической партии. Причина в том, что Сандерс, Сандерс, он олицетворяет нынешнюю демократическую партию. Сандерс – квинтэссенция этой партии. Политики, которых партийный эстаблишмент причисляет к центристам, ну, Джо Байден-центрист, Майкл Блумберг-центрист, Пит Букитич-центрист. Они мало чем отличаются от Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, которые находятся на левом фланге демократической партии. Отличаются, вспомним, сенатора Круза не больше, чем меньшевики от большевиков отличались в российской социал-демократической рабочей партии. Сравним хотя бы отношения Сандерса и Блумберга к коммунистическим диктаторам. Берни Сандерс, мы с вами знаем, это хорошо документировано, никогда не скрывал в прошлом доброго расположения к Фиделю Кастера и Даниэлю Орцега. Он публично восхищался кубинским диктатором и никарагуанским диктатором. Восхищался задолго до того, как переступил порог Конгресса, сначала Сандерс был депутатом Палаты представителей, затем стал депутатом Сената. И отношение Сандерса к диктаторам-коммунистам не изменилось по сей день. Мы знаем, 16 февраля, совсем недавно, сенатор Сандерс давал интервью телепрограмме «60 минут», это телекомпания CBS. В частности, он сказал... Когда Фидель Кастро пришел к власти, он создал громадную программу по борьбе с неграмотностью. Он дал образование детям, вел всеобщую систему здравоохранения, полностью трансформировал общество. Дамы и господа, вполне возможно, что Сандерс не знает. До установления на Кубе коммунистического режима 80% кубинцев были грамотными, это больше, чем в большинстве стран Латинской Америки, и Куба была среди самых процветающих стран в регионе. Но Сандерс не может не знать, что проведенная кастра трансформация это национализация частных компаний, это тюрьмы для инакомыслящих, это массовая эмиграция, это экспорт коммунистической революции в Африку и Южную Америку. Возможно, следует предположить, такая политика мистеру Сандерсу по душе. Давайте теперь обратимся к Майклу Блумбергу. В сентябре прошлого года. Перед тем, как включиться в борьбу за номинацию кандидатом Демократической партии в президенты, Блумберг выступал в телепрограмме «Огневой рубеж». Есть такая программа на телеканале PBS – Public Broadcasting System. Я, кстати, об этом рассказывал, я думаю, несколько месяцев назад, тем не менее не напомню. Так вот, когда речь зашла о строительстве в Китае тепловых электростанций, Который использует уголь. Блумберг сказал: я цитирую, сошедшего с дистанции мистера Блумберга, Коммунистическая партия хочет по-прежнему править Китаем. И коммунистическая партия прислушивается голосу народа. Когда люди говорят, мы не можем дышать свежим воздухом, сидя пинь, ему приходится прислушиваться. Он не диктатор. Ему следует выполнять требования, чтобы остаться у власти». «Он не диктатор?» – удивленно переспросила ведущая программы. «Нет, не диктатор. Есть избиратели, перед которыми он должен отчитываться. Никакое правительство не выживет без поддержки большинства своего народа, дамы и господа». Это Блумберг говорил о коммунистическом Китае. правлению Китая коммунистам, стоявшим у власти, им нужно отчитываться перед народом. Дамы и господа, дамы и господа. Чем мистер Блумберг, который считает коммунистического диктатора России человеком, которым следует отчитываться перед народом, чем он отличается от Сандерса, который восхищается коммунистическим диктатором Фиделя Кастера, поскольку Кастер дал образование народу. Все демократы, участники президентской гонки, я имею в виду тех, кто уже сошел с дистанции после праймерис в Южной Каролине, это было в субботу, праймерис были, и после вчерашнего супер-вторника все демократы, все как один, они считали, Планете Земля угрожает изменение климата, и все они, как один, борцы за зеленую энергетику. Они готовы заменить нефть, уголь и газ, энергией солнца и ветра. Но большевики Сандерс и Орен намерены запретить добычу нефти и газа исландцев, а меньшевики Байден, Блумберг, Бутиджич – они за постепенное изменение энергетического курса. Опять-таки, все демократы, участники президентской гонки, те, что продолжают, и те, что сошли с дистанции, все они противники второй поправки Конституции, которая дает право каждому американцу владеть оружием. Большевики готовы узаконить конфискацию оружием. Меньшевики предлагают ввести такие правила на приобретение оружия, которые почти исключают возможность купить оружие. И вот такое правило было введено в Нью-Йорке с подачи мэра-миллиардера-меньшевика Блумберга. Еще пример. Все, сражающиеся за номинацию демократы, враги коллегии выборщиков. Все считают необходимым заменить коллегию выборщиков народным голосованием. То есть все они готовы ликвидировать Соединенные Штаты как Федеративную Республику. Большевики Сандерс и Орен готовы внедрить медикер для всех в государственную систему здравоохранения. Вот как относятся к этому? Меньшевик будитесь! он выдал в Твиттере следующее послание, это будитесь. Я уважаю Сандерса, чьи идеи мы разделяем, но мы предлагаем иные меры для осуществления этих идей. То есть, социалист-меньшевик разделяет идеи социалиста-большевика, он только предлагает другие меры внедрения этих идей в жизнь. Когда во время первых дебатов демократов, это было уже достаточно давно, летом прошлого года, ведущий спросил претендентов президенты одобряют ли они бесплатное, то есть оплачиваемое налогоплательщиками, медицинское обслуживание нелегальных иммигрантов. И все как один подняли руку. И большевики Сандерс и Орен, и меньшевики. Блумберга, мы знаем, не было среди дебатировавших, но он все еще колебался, включится ли в президентскую гонку. Можно, однако, не сомневаться, что и он поднял бы руку. Меньшевик Блумберг не возражает против нашествия в Америку иммигрантов без документов. Как называют и большевики, и меньшевики нелегальных иммигрантов, он против стены на американо-мексиканской границе. До того, как мистер Блумберг вступил в гонку, он все же, дамы и господа, кое-чем немножко отличался от меньшевиков Байдена, Бутиджич, Клобучара. Но вот он вступил в гонку, и он начал леветь, на наших глазах леветь не по дням, а по часам. Блумберг согласился, что с большевиками согласился что проводимая и в Нью-Йорке тактика борьбы с преступностью была российская. Мы помним, тактика называлась так: stop and frisk, задерживай и обыскивай. Эта тактика позволяла полицейским останавливать и обыскивать каждого подозреваемого в незаконном владении оружием. Эта тактика заметно сократила число преступлений в Нью-Йорке и, конечно же, была достижением мэра Блумберга. Но поскольку афроамериканцы и латиноамериканцы составляли большинство задерживаемых, правозащитные организации выступили против тактики «задерживая и обыскивая». В 2013 году Федеральный суд посчитал, такая тактика борьбы с преступностью нарушает конституционные права меньшинств. Если бы Блумберг был все еще мэром, его администрация оспорила бы, это я предполагаю, решение в следующей судебной станции. Но ну вот, вступив в борьбу за номинацию кандидатом Демократической партии на пост президента, бывший мэр Нью-Йорка принялся на каждом углу извиняться за российскую тактику. Будучи мэром, бизнесмен Блумберг выступил против предложенного демократами-социалистами федерального закона о минимальной часовой зарплате 15 долларов. Блумберг понимал, и он вслух об этом говорил, такая зарплата нанесет удар по небольшим бизнесам, прежде всего по ресторанам и барам. С мэром Нью-Йорка согласился в 2009 году Год важен, находившийся под контролем демократов Сенат. Высшая палата Конгресса, Сенат, торпедировала закон, законопроект о часовой зарплате 15 долларов, который был принят нижней палатой в 2009 году. Эту палату также контролировали демократы. В 2015 Сандерс и Орен объявили вопрос о 15-долларовой часовой зарплате наиважнейший в их избирательных программах. И с большевиками согласились все меньшевики, в их числе и Блумберг. Вот что, например, писал по этому поводу директор Вашингтонского института политики занятости Майкл Салдман в статье «Блумберг вступает в профсоюз». Эта интересная статья была опубликована в газете «Золтсер Journal 24 февраля он писал, «Авторами предложенного Блумбергом плана могли быть Сандерс и Орен». Окей, дамы и господа. «Истаблишмент демократической партии не может не понимать. Предвыборная платформа Сандерса мало отличается от предвыборных платформ его соперников. Это видно невооруженным глазом каждому, кто желает видеть. Естественен по этому вопрос». Почему партийная верхушка против Сандерса? Ну почему? На этот вопрос, безо всяких, но ну, и если ответил мультимиллионер Бернард Шварц. Господин Шварц, он председатель совета директоров фирмы BLS Investment, и он один из главных доноров Демократической партии. Ну, например, в 2018 году господин Шварц. Перед промежуточными выборами в Конгресс пожертвовал различным организациям демократической партии более трех миллионов долларов. Так вот, 26 февраля, совсем недавно, в интервью телекомпании CNBC Шварц сказал, когда ему задали вопрос об Сандерсе, «При всем моем уважении к Берни Сандерсу я должен признать, что он не может победить Трампа». Вот, дамы и господа, где зарыта собака. Демократов не беспокоит, что Сандерс коммунист. Демократы прекрасно сознают, что победа Сандерса над однопартийцами не означает конца партии. Сандерс для истеблишмента демократической партии не менее свой, чем любой из социалистов, будь они большевиками или меньшевиками. Сандерс плох лишь тем что не может победить Трампа. Но если все же Сандерс окажется кандидатом в президенты, истеблишмент демократической партии поддержит его кандидатуру. Об этом уже объявили и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, и лидер демократов в Сенате Чак Юшумер, и бывший кандидат демократов в президенты бабуля Хиллари Клинтон. Дамы и господа, у нынешней демократической партии и социалистической партии не может быть более достойного кандидата на пост президента, чем Берни Сандерс. Вот на этой ноте позвольте закончить монолог. Дамы и господа, не покидайте наше радио, я вернусь к вам после небольшого антракта на рекламу. Мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». В этом сегменте, как всегда, Алексей любезно соглашается принять ваши звонки или выслушать ваше мнение, если оно лаконично. Поэтому набирайте номер телефона в студии 847-400-5200. Мы, мы будем общаться. Ну, а пока <coughs> наш народ собирается с мыслями. Алексей, ну вот такая интересная мысль. <coughs> как вы думаете? Будучич и Клобачар. Они все-таки сами решили э, свалить с дистанции или их очень культурно попросили? Толя, существует несколько мнений. Ну, во-первых, интересное мнение. Буквально за пару дней до супервторника не за... Да, за ну да, за пару дней до супервторника сразу же после праймерис в Южной кар... Южной не высказала газета «Нью-Йорк Таймс», она напечатала статью на странице «Оппозит editorial, там, где печатаются статьи, не новостные статьи, а статьи, выражающие мнение автора данной статьи, в четко говорилось, назывались имена «Мистер Блумберг», «Мистер Бутинджич», «Мисс Клобучар», сойдите, мисс, «Мисс Орен», «Сойдите с дистанции», Позвольте э, мистеру Байдену сражаться с Сандерсом один на один. Теперь, опять-таки, существует э, мнение. Мне даже приходилось читать об этом не, на, не в интернете, не на сайтах, которым я не доверяю, что э, президент э, бывший президент Обама связался по телефону с э, Бутичжем сразу же после праймерис в Саудовской, в Южной Каролине, праймерис, мы знаем, выиграл уверенно Джо Байден, а Сандерс финишировал вторым, и Обама посоветовал Бутиджу сойти с дистанции и поддержать кандидатуру Байдена. Так что утверждать, что это было на самом деле, я не могу. Я не могу сказать, поскольку не был свидетелем разговора нищего. Ну, а если написать вот такую на фигуре, статью? Это национально-демократическая партия с Бутичичем из с э, Поэтому я могу лишь предполагать. Возможно, им кто-то позвонил и посоветовал, сказал, ребята, у вас уже шансов никаких нет, а давайте объединимся вокруг Джо Байдена. Но до тех пор, пока у нас не будет стопроцентного подтверждения вот этого такого будто бы факта, мы можем с вами только предполагать. Утверждать мы не можем. Понял. Ну, тогда давайте примем звонок, раз такое дело. Добрый день, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Алексей, какой какой претендент в номинанты демократические из оставшихся был бы для нашего любимого президента сам, самой тяжелой добычей, какой самый легкий? Спасибо большое. Вопрос совершенно замечательный. Значит, с моей точки зрения, если говорить о двух оставшихся, о Джо Байдене и сенаторе Сандерсе, сенатор Сандерс будет... Более легкой добычей для Трампа, чем э, Джо Байден. Тем не менее, дамы и господа, хотя я болельщик, естественно, за Трампа, я бы хотел, я бы хотел, чтобы кандидатом стал Байден, то есть более серьезный соперник Трампа. И вот почему я этого бы хотел. Хотя их взгляды немногим отличаются друг от друга, их идеология немногим отличается, большевик и меньшевик, но. Сандерс, он революционер, он этого не скрывает, он за социалистическую революцию в Соединенных Штатах Америки. Такой кандидат одной из двух главных партий, кандидат демократической партии, очень опасен. Во-первых, существует предположение, с которым можно согласиться, что если Сандерс станет кандидатом демократической партии, то начнется обвал американской экономики, поскольку будет существовать опасность, что к власти придет в Белом доме социалист Сандерс. Но есть другая опасность с моей стороны. Сторонникам Сандерса, совершенно открытым социалистам, коммунистам, давайте называть их своими именами, им следует дать понять, что даже демократическая партия против революции, против социалистической революции и против социализма. Поэтому лично мне хотелось бы, чтобы Сандерс получил, называя вещи своими именами по морде, уже от демократов. Поэтому, хотя я повторю еще раз, я считаю, что Сандерс будет более легкой добычей для Трампа, чем Байден. Я хотел бы, чтобы... Сандерса ликвидировали как возможного кандидата в президенты, ликвидировали уже демократы на первой стадии избирательной гонки. Да, <клес> интересно. Я, ну, я бы тоже этого очень хотел, но у меня э, появляется целая масса вопросов по поводу штатов, которые выиграл Сандерс вот в этой супер-тюздой. А, то есть, неужели народ действительно не понимает, чем это чревато. Я имею в виду, действительно, ведь они за него голосуют, рассчитывая на то, что он станет кандидатом. Оля, скажите, пожалуйста, ваш ребенок учится учился уже или еще все учится в американской школе? Учился в американской школе и Чего заканчивает его там класс. Учили? Я вам скажу, его учили не они, я. Вот в чем дело. Не, не они учили? Не они, а я. Вот чем дело Хорошо, чему и они учили Ну да, да, Ну, вы понимаете, ведь вопрос стоит Толя, в чем значит, значит, сторонники Трампа, Сандерса, обратим внимание Это в первую очередь белые американцы из семей среднего класса И, и субботнее праймерис Южной Каролини и праймериз, которые состоялись вчера в супер вторник, супер вторник показали, что черные-черные отвергают Сандерса. Его сторонники оболванены в школах, в американских школах mm -hmm. и в американских университетах главным образом белые люди. Поэтому меня совершенно не удивляет то, что Сандерс по победил в каких-то штатах абсолютно не удивляет. Например, он выиграл штат Калифорнию, но Калифорния уже давно стала левой, прогрессивной как... Нет, а но это вообще социалистическая штат. республика Калифорния, так что ну это уже... Что, пон... Поэтому Толя, нас не должно удивлять совершенно. Именно поэтому я хотел бы, чтобы он получил по мордасим уже на первом этапе, на первом этапе, чтобы его сторонники, миллионы оболваненных белых американцев из семей среднего класса поняли, что социализм Америке не пройдет. Я хотел бы, чтобы он проиграл Байдену уже сейчас, а не доходил бы до э, Трампа. Все. Теперь принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый э, в день. интернете уже появились версии о том, что Демпартия сменила Бумберг на Байдена, потому что э, э, он э, как бы возьмет к себе панике Мишеля Обаму как это возможно, или, ä, или это все же только версии. А вот ä, скажите, пожалуйста, вот вы ä, говорите о том, что ä, Страна же меняется. Вот я послужу по своему Нью-Йорку, я проживаю, или даже по вашему Чикаго. Мы раньше выбирали между двумя кандидатами от республиканской и демократической партии. А теперь уже лет 15 лет вообще республиканцев у нас не видно. Мы выбираем только лишь и среди демократов. Я боюсь, что вот эти эмигранты, которые населяют, постепенно-постепенно вытесняют и республиканцев э, э, в этих республиканских э, штатах полностью вытеснят э, в республиканцев. И им скоро вообще останется одна единственная партия, это демократическая партия Соединенных Штатов. Как вы считаете? Во-первых, вот ну, во я отвечу на первый вопрос. Значит, э, кандидат демократической партии и съезд демократической партии, кандидат, ставший... Человек, ставший кандидатом демократической партии, может выбрать кандидатом вице-президента любого демократа. Совсем не обязательно, чтобы это был демократ, который участвовал в президентской гонке. Станет ли Байден выбирать Мишель Обаму, это уже другой вопрос. Вопрос может быть, даже поставить несколько иначе, дамы и господа. Если, если окажется, что ни Байден, ни Сандерс, не наберут необходимого числа голосов для победы в первом этапе, руководство Демократической партии может предложить избрать кандидата в Демократической партии любого политика, который даже не принимал участие в избирательной гонке. Это вполне возможно. Это маловероятно, но это не противоречит никаким правилам. Теперь, может ли Байден избрать, выбрать... Э, госпожу Обаму кандидатом вице-президентом, возможно, маловероятно, потому что вряд ли Мишель Обаме захочется быть вице-президентом под Байденом. Это мое мнение. Теперь то, о чем вы говорите, о том, что Нью-Йорк превращается, штат Нью-Йорк превращается в королевство демократической партии, но это уже давно происходит, между прочим. Здесь иммигранты меньше всего замешаны абсолютно, не только, то есть может быть и иммигранты замешаны, причем Нью-Йорк это иммигранты не только из бывшего Советского Союза, это иммигранты со всего мира, вполне может быть, что иммигранты с азиатскими корнями или с корнями с островов Карибского моря, с, из Мексики, что они поддерживают демократическую партию, но уже, например, мы знаем, что штат Калифорния практически стал э, оплотом демократической партии, там, когда, выбер, когда идут выборы, выборы, Например, в 2018 году были выборы сенатора, баллотировались на всеобщих выборах два демократа. То же самое вполне возможно может произойти со штатом Нью-Йорк. Я бы не стал бы говорить, что в этом виноваты иммигранты в какой-то степени. Ни в коем случае. В этом виноваты все жители штата Нью-Йорк. Республиканская партия штата Нью-Йорк, она существует только на бумаге, только в воображениях, конечно. И если она существует, она вообще, конечно, есть, но она не имеет абсолютно никакого влияния в штате. Губернатор, э, демократ, обе палаты законодательного собрания, и легислатура и верхняя палата законодательного собрания находится в руках демократов, поэтому штат Нью-Йорк полностью демократический штат. Напомню, что еще во времена президента Буша Папы штат Массачусетс называли Народная Республика Массачусетс. Это давным-давно штат демократический, хотя опять-таки мы вспомним одно время губернатор этого штата был республиканец Мит Ромни. Теперь это абсолютно демократический штат. Так что это меняется. Страна, определенные штаты, штат, в котором я живу, Северная Каролина, до недавних пор был абсолютно республиканским штатом, сейчас это штат и демократический, и республиканский, причем вот что интересно, к нам едут в этот штат масса людей с северных штатов, которые не хотят жить в зиму, из Массачусетса, из Нью-Йорка, из Нью-Джерси, из Иллинойса. то есть едут демократических, из демократических штатов, и они приезжая к нам начинают голосовать за демократов. Они, с одной стороны, бежали от снега и от налогов, с другой стороны, они готовы жить без снега, но при налогах. Меняется страна. К этому нужно привыкать. Спасибо, Спасибо Алексей. Давайте вопрос. принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Добрый что, что происходит в юридическом комитете Сената. И что делает Линдси Грэм, кроме того, что он поздравил Байдена, Собирается ли он выполнять те обещания, которые прозвучали не так давно? Спасибо. Ну, во-первых, сенатор Линдси Грэм, будучи культурным человеком, представляющий в Сенате штат Южная Каролина, тот факт, что он поздравил Джо Байдена с победой в праймерис в Южной Каролине свидетельствует о том, что у него достаточно хорошее образование, что у него еще голова с мозгами. Теперь я понимаю, о чем мы говорите. О том, что юридический комитет Сената... Сейчас в Сенате руководят республиканцы, поэтому каждый комитет возглавляет республиканцы. Что юридический комитет Сената мог бы уже сегодня, когда угодно, сегодня, завтра, послезавтра, приступить к расследованию безобразий коррупции на Украине и затронуть таким образом Джо Байдена, Хантера Байдена, и его сына, и заметно повредить избирательной кампании Байдена. Я бы, будь я на месте сенатора Грэма, я бы этого не делал. По одной причине. Если сенатору Линдси Грэму придет в голову мысль затевать расследования, связанные с... Хампером Байденом, сыном Джо Байдена, то тут же средства массовой информации, давайте не забывать, 90% средств массовой информации настроены против Трампа и, и против республиканцев. Они тут же обвинят республиканскую партию в том, что она затевает, собирается лить грязь на Байдена, чтобы помочь Трампу победить на выборах. Это будет 24 часа в сутках на телеканалах СНН и втором канале, это будет на первых страницах газет всех Нью-Йорк Таймс, Бостон Глоб, Вашингтон Пост, Лос-Анджелос Таймс. То есть будет на республиканцев и на Трампа, в том числе, вылеты потоки грязи. Таким образом, если Линдси Грэм затеет расследование, то это, я считаю, повредит планам республиканской партии на выборах. Но, если Байден становится кандидатом демократической партии, у республиканцев есть возможность поднять вопрос о том, как под его руководством при президенте Обаме занимался Украиной. Что из себя представляло занятие Байденом на Украине? Это может быть поднято республиканцами во время президентской избирательной кампании и наверняка будет поднято. Таким образом, я против того, чтобы Линдси Грэм начинал расследование в своем комитете, в юридическом комитете Сената, но я двумя руками за, и это произойдет, естественно. Если Байден станет кандидатом в демократической партии, о том, что творит о том, как его сынок зарабатывал на Украине миллионы долларов, не имея ни малейшего понятия об энергетике, этот вопрос наверняка будет поднят республиканцами. Наверняка. Большое спасибо за вопрос. Следующий, пожалуйста. Замечательный вопрос, замечательный ответ. Алексей, у нас есть буквально минут шесть, поэтому, пожалуйста, ваше заключительное слово, чтобы вам не торопиться. Расскажите нам все подробно. Доли. Значит, давайте, дамы и господа, если мы взглянем на то, что происходит с гонкой демократов, это последние данные, потому что они меняются. Значит, на счету Байдена сегодня 613 голосов делегатов съезда. 613 На счету Сандерса 481. Эти цифры могут быть пересмотрены в ту или в другую сторону. Для того, чтобы стать кандидатом демократической партии, нужно получить на съезде... Поддержку 1991 делегата. На мой взгляд, до этой цифры есть возможность дотянуться и Байдену, и Сандерсу. Кто дотянется, сказать трудно. Так вот, ровно через неделю, дамы и господа, я буду рассказывать о шансах. О шансах, что может произойти, что может произойти, если вдруг Сандерс подойдет первым к будущему съезду Демократической партии. Об этом пойдет разговор ровно через неделю. Я прощаюсь с вами, дамы и господа. Мы встретимся через неделю. Желаю вам всем всего хорошего, быть здоровыми, до встречи в эфире Алексей, неделю. Алексей, Алексей, пока еще есть время, я прошу прощения, есть еще один звонок. Давайте ответим на один звонок. Окей, давайте, вперед. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий, добрый день, Алексей Владимир Унис Давай, привет. Слушайте, Антон, вот интересно, недавно вот я знаю, что Бумбергу ради, как это, вроде как это, плейткард, вроде все, аут. Но тем не менее, не так давно, буквально вчера или позавчера я наскочил на его заявление в какой-то прессе, причем не мягко говоря не консервативного направления он, заявил такую следующую фразу от него э, приписывалась к нему э, он одобряет, он не против не, э, некоторых э, политических акций э, Трампа, но он бы это делал по-другому вот я бы хотел, чтобы вы, если можно, вы комментировали такое заявление, насколько это откровенно и что он действительно себя Окей. имеет в виду спасибо, горе, спасибо, спасибо. Окей, э, дамы и господа, за день, по-моему, до супер вторника, за день, в понедельник, позавчера, э, был так называемый City Hall. Э, Fox, Fox News устроил ну, City Hall для City Town встречу избирателей с Блумбергом. Э, Эта встреча продолжалась около часа. И действительно в ходе этой встречи Блумбергом было сказано кое-что, то, что сейчас сказал радиослушатель, что... Он, в общем-то, одобряет некоторые мероприятия, некоторые шаги, некоторую политику Трампа, но он бы делал все это иначе. Вот что он ответил. Там был еще один очень интересный момент. Один господин сказал ему, мистер Блумберг, почему вы выступаете, выступаете против того продажи конкретных видов оружия и против запаса патронов к этим оружиям, а сами... «А ваши телохранители разъезжают с таким оружием и с таким запасом патронов, которые вы запрещаете». И Блумберг ответил «Это совершенный позор». Примерно его ответ был такой. Потому что я большой, я знаменитый, потому что за мной охотятся, потому что мне угрожают, поэтому вот я им разрешаю своим телохранителям все это носить. Дескать, я хороший, а вы дерьмо, вы этого не заслужили. Это тоже было во время встречи Блумберга на Fox News. Вот такие дела. Причем, Лешенька, я слышал это, я смотрел Таунхолл, слышал этот ответ, <клес> и вы заметили, что ни одна зараза не задала наводящий вопрос. Скажите, пожалуйста, так что это значит, что вам можно, а нам, наши жизни стоят дешевле, чем ваша? Нет, это, Толя, это не задали наводящий вопрос, потому что то, что ответил Блумберг, это от, исходило из ответа. Дескать, я великий, а вашей жизни ничего не стоит. Здесь наводящий вопрос не требовался, здесь было все понятно. Ну, я бы с, с удовольствием послушал бы наводящий вопрос. Но, опять же, это оно просто напрашивалось. Бог ему судья. Итак, Лежин, спасибо вам огромное, всего хорошего и встретимся в следующем эфире. Будьте здоровы. Обязательно. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы.